Памятник бомжу представляет из себя мангал железный. И э, очень важно, чтобы он был публичным, чтобы любой человек мог найти дров, ну, какие-нибудь палеты, ящики, мусор, любой ветки и э, согреть себе еды, и согреться самому ну, в публичном месте. Набережная идеально подходит для того, чтобы э, памятник бомжу на ней э, существовал. Известно, что э, каждый год и каждая зима, каждый морозный денечек уносит э, жизни людей, которые остались без крови и которым негде, в общем-то, согреться, негде разжечь огонь, а еще эта штука, она имеет второе название: не рыдай мне мати или не рыдай мне мати. Это название отсылает нас к иконе. К иконографическому образу, в котором изображается Богородица над э, умершим своим сыном э, после уже снятого снятом с креста э, философскую мысль о э, времени, о жизни и смерти а теплее, ну, может быть, и любви